стоять долго не могу, угу. потому что у меня начинает сразу все болеть. Первый влево, шейный. Ноги стали худеть. У меня болит. Поясница, у меня сколиоз. И не могу сидеть прям. Весь ровный. У вас беспокоит? У меня болит поясница, mm. у меня сколиоз, mm -hmm. шея болит, mm -hmm. голова болит, ноги стали худеть. Uh -huh. Сначала правая, потом левая. Сильно Теперь... похудела? Ну, да. Ну, нормально. Так, левосторонний сколиоз первой степени у вас, да? Да. Uh -huh. Так, вот это грудной адиоз, поясничка у нас, да? Ну, я хожу еще в бассейн, ну и так это немножко занимаюсь. Ну, это хорошо, чем занимаетесь? Ну, фитнесом. Отлично, вообще замечательно. Вас беспокоит беспокоят боли, голов... головные боли лоб, затылок, весочная часть. Да, затылок больше. Что вы чувствуете? Такая, как будто ноющая наверное, боль. Ублюдается у вас головокружение. Да, есть такое вот. вот в в лес... Утром, в обед, вечером. Нет, у меня вот если я начинаю интенсивно заниматься, угу. бежать там или... Угу. прыгать и вот у меня такое ощущение как будто голова кружится такое угу. вот так. если у вас звон в ушах есть есть да. сильно не сильно но я вот звенет вы его чувствуете вдалеке или очень близко он ну, даже сейчас звенет году года два наверное, звенит. Угу. А со зрением как у вас дела зрение вообще у меня так-то это нормально но в последнее время стало хуже. Шейный отдел вас беспокоит, болит? Да. Какое беспокойство? Что вы чувствуете в шейном отделе? Чувствую, как будто что-то болит. Ну как вот я не знаю. Тяжесть. Как, ну тяжесть. Может, я вот когда вот лягу там расслаблюсь вот так, угу. то у меня вроде не болит. Угу. А когда вот там в напряжении я, я стоять долго не могу, угу. потому что у меня начинает сразу все болеть. То есть вы ровно сидеть не можете? Нет. Вам сразу дискомфортно, все начинает да. болеть. Да. Я не могу сидеть прям, как-то мне злит начинает что угу. Плечевой пояс вас беспокоит суставы плечевые? Это вот это, да? Да, плечи. Но у меня вот здесь в последнее время что-то щелкает плечо. Да, ну щелкает. Наверное, год уже. Вы падали на это плечо налево? Нет. направо то есть? Нет, нет. нет? Я это заметил в бассейне, когда вот я плаваю, вот так начинаешь делать. Ну, угу. Гребете назад, да, когда да, на спине да. плывете. Да. Я прям раз смотрю, щелкает что такое. ну так она не болит. Скажите, между лопаток беспокоит вас? И она болит тоже, вот в этом месте у меня болит. Боль похожа на сердечную в ребрах слева и справа? Есть. Есть? Да, как да, межреберная есть. неврология? Межреберная, скорее всего, да. неврология, да. Угу. Но вы не ходили к врачу, к неврологу? А к ним никогда не попадешь. А угу. если попадешь, то пункта нет. Угу. Я просто к ним ходил, ходил, ходил, они мне уколы выписывали, я там покупал их, эти горьбы, эти уколы. А потом в один прекрасный момент я понял, что нужно ходить просто в бассейн и ничего и больше не делать. Колени беспокоят вас? Нет. Мерзнут ли у вас ноги? Да, мерзнут. В какой момент? Когда на улице зимой. Именно только зимой мерзнут? Но да. Обувь теплая, а, хорошая. Нет. Вот когда я летом дома мы отключаем да. отопление. Тоже ноги мерзнут. Напишите ваш режим сна. Во сколько вы ложитесь спать, а сколько просыпаетесь? Крепко ли спите, прерывисто ли сон У, вас? у меня плохой сон. Ну как бы. Плохой я... сон. Да, встаю я всегда в семь часов. Ложусь я либо в двенадцать, когда в час могу лечь. Ну, бывает, что в два ложусь. С чем связано? Ну, с... с работы, там разговариваю с женой. Она тоже бизнесом занимаемой вместе. Плохо. Должен Но... быть режим, вы уже. Десяти должны быть в постели и спать. Вот эти уже две недели я стараюсь их это приучить на 10 часов. Быстро ли вы устаете? Да, Чувствуете наверное, быструю да. усталость, утомляемость, да, бывает, вот, сонливость вас на сон Да, да на сон меня тянет, потому что не высыпаюсь. Аллергии у вас да. никакой нету? Нету аллергии ни на что нет. Бредные привычки? Ну вот я иногда покуриваю, когда mm. что-нибудь расстроюсь, там, когда сильно устал, там раз, пройду одну сигаретку путь. Ну, не часто. Не часто. А, сколиоз есть. Всегда mm -hmm. ну, у вас Первая степень тоже? не сильно, это большой. большое искривление. Позвонки торчат. Это от того, вы их вырвали сюда, спонделили тест. Вот они торчат наружу, как у динозавра. Так, оценьте от 0 до 10. Здесь. Нету. Здесь нет здесь 0 здесь 0 здесь 6 здесь 10 здесь 5 здесь 0 здесь 0 здесь 0 здесь 0 немножко у нас ровный выдох ослабляем отлично выдох хорошо. Выдох. Хорошо. выдох ой как хорошо встал я вот, просто ушел влево. Первый влево шейны, второй за ним. Третий вправо. Четвертый, пятый на месте. Седьмой торчит у нас. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Oh, yes. Вдох. Выдох. Хорошо. Хорошо. Вдох. <таспел> Хорошо. Хорошо, вообще отлично. Сейчас буду с колес равнять. То... Проходим по точкам. Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. здесь. Здесь же было шесть. Сейчас не болит. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Во, вот сейчас весь ровный. Выдох. Хорошо. Проверяем плечики. <свеч> Здесь ухнуть. у вас будет. Правильно. Расслабь, Раслаб, расслабь руку, расслабь. Раз, два, Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Дыши, дыши. Три. Ну вот, как рука ага. пс, мягко пошла. Как чувствуешь себя, что ну, не стало? Получишь стало. Вдох. Выдох. В затылок положи. Сделал глубокий вдох. Выдох. Хорошо. Сейчас я тебе дам наши рекомендации, их обязательно надо выполнять. Так Будет общий дискомфорт после правки Нескоординированные боли по телу Будет головокружение Изменение зрения в хорошую, в лучшую сторону И слуха Будет присутствовать симптоматика Как при ОРЗ, ОРВИ И даже будет температура 37 градусов Не пугаемся Это после правки Идет адаптация организма Организм будет адаптироваться 5-7 дней Никакой тяжелой работы, только отдых Сейчас после правки 5-7 дней. А за рулем? За рулем. Ну можно. Но главное, самое главное, чтобы тяжелое ничего не поднимать, не таскать. Дать адаптироваться сейчас организму после правки. А сейчас плаваешь, ничего... Можно плавать начнешь с понедельника. А, -а, а, все отлично. Все, Без проблем. Ванна есть дома у вас. Да. Значит, пачку соды в ванну. От 40 градусов до 45 градусов делать в ванну. Угу. Температуру воды. С давлением все хорошо. Вот с давлением, мне кажется, у меня давление. Потому что я в баню, когда захожу... Давление это что, высокое, пониженное? Высокое. Высокое угу. у вас, да? А вообще так-то у меня давление всегда нормальное. 120 я... на 80? Да, 120 на 80 у меня. Угу. Но когда я почему-то, я не понимаю почему. Я в баню, когда захожу, я вот там парюсь, и выхожу, у меня глаза красные. Это давление. Скипар. Эмульсия. Значит, высыпаем пачку соды в ванну. И два колпачка вот этой эмульсии надуливаем и ложимся, погружаемся в ванну полностью, весь. Ноги поверх ванны, значит тело все погрузить, вместе с головой только оставить лицо, а. оставить открытым, Что то дышать? есть дыхательный пути и глаза. Вот. Все остальное погрузить и 7,5 минут лежать там. Через 7 минут подняли тело, опустили ноги, еще 7,5 минут. И таких 10 процедур через день. 15 минут значит три валика банное полотенце использую угу. три баллных полотенца сворачиваем их вали и подкладываем под колено под поясницу под шею угу. и так релаксируем лежим отдыхаем лежим так по 10 минут парим ноги обязательно наливаем горячую воду опускаем но только чтобы не обжечь стопы для чего мы парим активизирует биологически активные точки на стопах ослабляет Поменьше будете психовать, раздражительность вашу снимать по 15 минут. Вот эти микроэлементы, бады, пропить, хондроитин, глюкозамин, серу, коллаген, вытяжка из корной синюхи, родственник валерианы в 10 раз мощнее. По чайной ложке 3 раза в день, за 15 минут до еды, завтрак, обед, ужин. Это вас будет успокаивать, не будете сильно раздражительны и будете спокойны. Все будет хорошо. Если вы еще после правки наши будете соблюдать рекомендации, я понял, будет что вы очень меня. замечательно. Делайте это на постоянной основе. Болит, не болит. Все наши рекомендации соблюдайте. И все будет замечательно. И ваше здоровье будет в хорошем состоянии. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться»,